Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч, и не так давно меня попросили протестировать ряд относительно новых термопаст, а именно Arctic MX-5, Thermal Grizzly от Extreme и также молодого игрока Iceberg Black Ice Plus. Сразу скажу, что у меня не было задачи сделать в рамках этого видео какой-то массовый тест, ибо таких тестов в интернете полно. Очень подробно эту тему освещал Валера с канала Digital Scorpion, который недавно протестировал H28 термопаст, причем почти в лабораторных условиях. Но ну, а мне же, друзья, хотелось проверить семена новинки и сравнить их с самой популярной сейчас пастой Arctic MX4 2019 года. Да у понять, а стоит ли игра свеч? и нужно ли вообще менять бессменного лидера. И для начала мы конечно же начнем со сравнения стоимости. Ее я брал по самому маленькому весу в 2 грамма по данным магазина DNS. Итак, MX-4 2019 года стоит там порядка 800 рублей. MX-5 не поверите, но стоит дешевле, хоть и является более новой, всего порядка 600. Крионет Экстрим более чем в два раза дороже, 1900 рублей за 2 граммовый тюбик. Ну и Айсберг к сожалению в 2 граммовой версии не поставляется, только в версии 3,5 грамма и стоит она 1250 рублей, что равно примерно 715 рублям за 2 грамма термопасты. Как вы видите, три из четырех претендентов сильно по цене не отличаются, так что давайте смотреть на густоту, способ нанесения и, конечно же, итоговую температуру. Сразу скажу, что тестировать их мы будем не в тепличных условиях, а в довольно реальных. Ибо вижу понятно, что если взять идеальный процессор с жидким металлом под крышкой и огромным кристаллом, то мы получим разлет по температурам значительно больше обычного. Я же взял отнюдь не идеальный Ryzen 5 5600X. Да, он чертовски сложен для охлаждения, ибо у него маленький кристалл, расположенный еще и не по центру процессора, плюс вогнутая вовнутрь крышка, как небольшое блюдце. Но именно он лидирует по продажам в Европе и скорее всего будет наиболее популярным процессором для домашних компьютеров, ну скажем, в ближайшую парочку лет. Так что выбор его, друзья, я считаю вполне реалистичным и полностью оправданным. Процессор был у нас зафиксированной вручную частотой на уровне 4,7 ГГц по всем ядрам и с напряжением 1,3 Вольта, то есть в небольшом адекватном реалием разгоне. В качестве кулера использовалась старушка Noctua D15, но все тесты делались при температуре в комнате в 23-24 градуса. Да, к сожалению, домашние условия не позволяют создать прям идеальную до градуса температуру, и небольшая погрешность в работе кондиционера все-таки имеет место быть. Собственно, давайте начинать, и для начала мы оценим способ нанесения и густоту пасты. Артик MX-4 в этом плане просто эталон, паста серого цвета, средней густоты и она спокойно наносится стандартным способом с использованием пальца и полиэтиленового пакета. Буквально за считанные секунды вы можете добиться нужного вам слоя. Что же до пасты MX-5, то она не сильно отстает от своего собрата. Паста уже имеет немного голубоватый или даже бирюзовый оттенок и наносится чуть-чуть хуже, чем MX-4 за счет большей густоты. Однако сказать, что это прям критично, ну, я, друзья, не могу. По поводу нанесения сразу скажу, что Noctua обеспечивает очень хороший прижим, так что не переживайте, излишек пасты, если он и будет, всегда выдавится наружу. Это можно легко проверить по отпечатку подошвы кулера после его установки. Самое главное правило тут, что пасты не должно быть мало, иначе это действительно будет критично и сильно повлияет на температуры. Айсберг Блэк Айс Плюс у нас серого цвета и наносится с помощью аппликатора. Правда аппликатор не самый удачный и в итоге паста ложится очень толстым слоем. А поскольку сама по себе она густая, то при попытке размазать ее стандартным способом, ты понимаешь, что лучше притащить фен и прогреть ее, как показывал Валера в одном из своих роликов. Иначе это довольно тяжелое занятие. Но если немножко повозиться, то даже без фена все-таки удастся добиться равномерного слоя, нужной вам толщины. Ну и последняя паста Крионат Экстрим, она наносится также с помощью аппликатора, но аппликатор в этот раз гораздо лучше и позволяет нанести пасту довольно ровным и тонким слоем. Сама паста, как вы видите, цвета розовой жвачки и несмотря на то, что аппликатором она наносится легко, но на деле, как и айсберг, она довольно густая, так что опять-таки для нанесения лучше воспользоваться феном, хотя я лично считаю, что это лишняя морока для конечного пользователя. Yeah. <laughs> Ну да ладно, с густотой все в порядке, а что же у нас с температурами? Прогон тестом LineX в течение 10 проходов или примерно 15 минут показал довольно веселые результаты. Худший результат показала MX4 примерно 81,5 градус. Black Eyes Plus не сильно от нее отстает, у нее примерно 81 градус. Далее у нас идет Thermal Ride Grizzly с результатом 80,5 градусов и замыкает всю эту группу MX5 с ровно 8. 80 градусами результата. Кстати, я находил результаты тестов MX4 против MX5 и Crianat Extreme у американцев и там разница также была небольшой. Правда пасты там тестировались не на процессоре, а на кристалле видеокарты, но как по мне это не столь принципиально. Каковы же выводы, друзья? Как я и сказал, условия тестирования дома не могут быть идеальными, и кондиционер, хочешь не хочешь, дает разброс минимум в 1 градус. Так что я бы сказал, что результаты всех четырех паст на практике вы без лупы отличить не сможете. Да, можно сказать, что MX5 и Crianot Extreme чуть лучше, чем MX4, но, как вы видите, не намного. Может быть на других процессорах со скальпом или при большем тепловыделении результаты будут другими, но в случае обычного бытового в кавычках 5600X мы имеем что имеем. Если же учесть в общую оценку фактор цены и простоты нанесения, то я бы вам рекомендовал MX-4 или MX-5 в зависимости от того, что будет дешевле в вашем магазине. Айсберг вроде неплохой, но большой объем поставки не самое лучшее нанесение, все-таки отпугивает от его покупки. Но ну, а Стрим, друзья, неплохая термопаста, просто многие не знают, что это паста под жидкий азот, ее использование заточено в первую очередь по температуре ниже нуля. То есть такой суровый LN, то есть азотистый оверклокинг. Так что брать ее для обычных бытовых целей, это просто бессмысленная трата денег. В обычном ПК она нафиг не нужна, и проблема тут вовсе не в термопасте, а в человеке, который ее покупает. Вот как-то так. Ну а с вами как всегда был Белыч, надеюсь видео было для вас интересным и полезным, если это является таковым, то подписывайтесь на канал, жмите лайки, жмите колокол и убирайте в нем уведомления обо всех видео, дабы не пропустить все самое новое и интересное. Всего вам самого-самого наилучшего и удачи вам, друзья!